В России вот-вот начнется массовая эвакуация и утилизация населения из-за войны в Украине, так как Украина пошла в наступление. И требуется срочная эвакуация. Вы должны радостно схватить документы, запас еды на три дня, несколько комплектов одежды, а также несколько комплектов медикаментов и уходить побыстрее из своего жилища. Всем привет, дорогие друзья! С вами Антон Белюк и канал Work and Life. И в сегодняшнем важнейшем видео мы обсудим самые животрепещущие и актуальные моменты, связанные с войной России против Украины. Дело в том, что, судя по всему, в этой войне, которая, на мой взгляд, абсолютно спланирована, абсолютно является договорником российского правительства с так называемыми глобалистами, так вот, в этой всей военной кампании начинается самый настоящий перелом, и поверьте, это не какие-то здесь пропагандистские украинские бредни и так далее, и здесь я вам расскажу о реальных фактах, которые имеют место быть, подкреплю их, эти факты, мнениями реальных людей, в том числе мнениями бывших сотрудников ФСБ, которые являются просто-напросто в панике, в шоке и просто в бешенстве да, от того, что происходит. За это должны нести ответственность высшие политические лица, но и они не понесли. Если это военное решение, то за это, простите, надо погоны рвать, как минимум, как минимум, подчеркиваю. Потому Думаешь? что это больше смахивает с точки зрения военной, ну, даже не на глупости, а на предательство, на самом деле. Не, ну да. Я прямо обвиняю Сергея Кужельяковича в шойгу, как минимум, в преступной халатности. Предательстве у меня нет возможности его обвинить, но я бы ее заподозрил. И даже уже Александр Григорьевич Лукашенко, так называемый лучший друг Путина, начал хвалить украинскую армию. Да-да, вы не слышались. Внимание на экраны. Опять урок Украины. Самые эффективное, в том числе со стороны украинских вооруженных сил, оказались мобильные группы, которые мгновенно, неожиданно, приближаясь к противнику, который гораздо их превосходит, наносят разительные удары, особенно по тыловым скоплениям войск. Ну и на фоне всего этого невозможно не вспомнить э, те самые пресловутые законы о м, массовой эвакуации и утилизации населения в военное и мирное время. Законы, которые были приняты еще в 2021 году, я вам уже рассказывал о них в своем видеоролике. И вот теперь сложившаяся ситуация вокруг России показывает нам довольно четко, для чего эти законы были приняты и в каком случае они будут применены. А примененные они уже будут очень-очень скоро, друзья. И, собственно говоря, это поражает. То есть расписано, какие должны быть использованы химикаты для как можно более быстрого разложения данных трупов. Чем обрабатываться должна яма, то есть ров, в котором будут эти трупы. Вот показано, как правильно его закапывать какой покров земли должен быть сверху также, где могут быть данные рвы, или же могильники, братские могилы, если хотите. В общем, если вам не безразлично ваша жизнь и ваших близких, и вообще не безразлично будущее планеты Земля, без преувеличения, значит это видео однозначно для вас, смотрите его обязательно, внимательно до конца, ведь именно в конце будет самое шокирующее и интересное. Подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны, жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем, поддерживайте это видео лайками, обязательно делитесь ссылками на него с друзьями и пишите комментарии после просмотра. Также сразу хочу напомнить вам, что у меня есть телеграм-канал, где я э, постоянно публикую Самые свежие новости обо всем, что происходит как в Украине, так и во всем мире в целом. Обо всем, что на самом деле происходит. Поэтому обязательно подписывайтесь на этот телеграм-канал. Если еще не подписаны, ссылка на него в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Там же будут ссылки и на другие мои крайне важные и полезные ресурсы. Также проходите и подписывайтесь. Устраивайтесь поудобнее. И я начинаю. Поехали. Поехали.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 Родился в Германии в 1938 году, воспитан в духе национал-социализма. Его дочь носит фамилию Ротшильд. Клаус Шваб – автор Великой Перезагрузки. Чего же можно ожидать от сотрудничества российского правительства с таким персонажем? То есть суть в том, что Россия уже давно стала э, экспериментальной площадкой глобальных элит. Официально об этом было заявлено, опять же, в 2021 году. Ну и, собственно говоря, это событие можно считать очень знаменательным, потому что это нам говорит о том, что, по сути, элиты российские, а именно высшее политическое руководство России, Абсолютно без каких-либо угрызений совести Открыла все карты Карты заключающиеся в том Что по сути высшее политическое руководство России Считаются самыми настоящими предателями Родины Ну и так считаю не только я А в том числе и патриоты России Такие как Гиркин, он же Стрелков Игорь Стрелков, если хотите Экс-сотрудник ФСБ Также бывший министр обороны Так называемой Донецкой Народной Республики ну и, соответственно, сейчас он является просто политическим обозревателем, при этом остается дальше патриотом России. И вот его интервью, опять же, последнее интервью, скажем так, было снято на днях, где он с неким Михайловым, я так понимаю евгением михайловым проводит анализ событий на фронте и говорит э, в этом анализе много чего интересного что особенно привлекло мое внимание это, так, так это то что э, большинство его тезисов абсолютно совпадают с тезисами опять же руководства украины и украинских военных экспертов которые являются в свою очередь патриотами украины а когда Мнение об этой ситуации патриотов России совпадает с мнением патриотов Украины. Это говорит нам о том, что их мнение с 99% долей вероятности является достоверным. В отличие от того, что россиянам вливают в уши с экранов их телевизоров, где показывают преимущественно российские телеканалы, такие деятели как Соловьев, Скобеева, Попов, Киселев и так далее и тому подобное. Если хотите жить в иллюзиях, и чтобы вам рассказывали сладкие сказки, которые соответствуют вашей картине мира, которые, безусловно, приятно слушать, то вам лучше смотреть этих действий. Если хотите знать о реальном положении вещей, что без преувеличения жизненно важно в наше сумасшедшее время, тогда еще раз напомню, смотрите внимательно это видео до конца. Сейчас я вам э, покажу, ну, такие самые интересные, на мой взгляд, отрывки с интервью, скажем так, или с брифинга, называете как хотите, Игоря Стрелкова, где он дает свою оценку событиям в Украине. Ну и потом уже поговорим опять же о пресловутых законах об утилизации и эвакуации населения, почему и для чего все-таки они были приняты в России в 2021 году. Но сперва Стрелков. Внимание на экраны. Судя по тому, как государство принимало решение на проведение этой спецоперации, какие стратегические задачи ставились, исходя из каких предпосылок, из какой оперативной обстановки, мы поняли, что разведка у нас провалилась в хлам. Дипломатия у нас провалилась в хлам. Военные, ну, о военных мы поговорим еще немножко позже. Но вы согласны, Евгений Дор, да, что абсолютно. прежде чем что-то навязывать противнику, или даже какую-то идеологию проталкивать, в первую очередь надо проявить, успешность и дееспособность. Да, для сам. Украины, и не только для Украины, это аксиом, это первый пункт, это первый ход. Е2, Е4, это атака. Так вот я... А вот на самом деле, если говорить про шахматы, то наша военная операция первых дней, это вот, знаете, выпустили коня, он поскакал вот по доске и вернулся обратно. Нет, что-то он по дороге съел, что-то ну, по дороге у да. него съели, ну и все. Первые дни была у них паника, была, конечно, да, была. и это, конечно, мы не использовали, к сожалению, в полной мере, частично только. Я хочу вернуться к своему любимому тезису, который я не устаю повторять. Кадры решают все. Я об этом говорю 8 лет, я об этом повторю сейчас. Невозможно воевать, имея во главе политических структур, людей, которые зависят от Запада, по крайней мере, ментально, если не материально а во главе армии имея людей, которые не способны добиться выполнения даже своих приказов или правильно сформулировать задачи. Давайте просто вернемся еще раз, поскольку мы с вами давно не встречались, уже многие, опять же, не слышали наши предыдущие передачи. Вернемся к началу военной, специальной военной операции. Изначально полная неправильная оценка оперативной обстановки, расчет на том, что нам достаточно зайти, и все само собой образуется. Два брата из дворца одинаковых с лица выскучат, скажут, что новый хозяин надо, и будут делать все, включая есть за тебя. А когда этого не произошло, вот что бы сделал Мольский, там, или Своров, или Принц Савойский, или Бонапарт с Цезарем? Они бы осмотрелись, поняли, что им со стороны их властей подложена свинья, в виде абсолютно неправильной оценки обстановки, Оценили бы эту обстановку самостоятельно и начали бы действовать согласно этой обстановке. Что сделали наши? Вот что надо было, во-первых, то есть что надо было делать как раз в первые дни, что, что ожидал я, что ожидали все более или менее разбирающиеся в военном деле люди. Не обязательно, оканчивали они военные академии или нет, ждали, что будет реализована главная аксиома военного дела что цель военных операций, в первую очередь, это разгром войск противника. Желательно уничтожение, но хотя бы разгром. Все, всю первую неделю операции наши войска не стремились к этой цели от слова вообще. Вот в первую неделю операции, даже в первую декаду, возможно, даже в первые две недели, тут уже мне сложно судить, окружение Донецкой группировки противника более. было более чем вероятно. Особенно после десанта на Бердянск, особенно после того, как наши войска без боя вступили в Мелитополь, заняли, вышли на подступы к Запорожью, фактически без боя проехались до самого Мариуполя с запада. Вместо того, чтобы ехать к Мариуполю, вот как раз надо было окружать, ехать в тыл группировки ВСО и отсекать эту группировку, идти навстречу Харьковской группировке. Ноль болванка. Вместо этого полезли во все стороны, как мы уже говорили, просто во все стороны, вот так вот пальцами. В итоге везде в итоге остановились просто, не везде даже встретив сопротивление противника, просто остановились силу логистических проблем, нехватки горючего, отрыва от тылов, ну и воздействия противника на эти тылы. Дальше наступает второй этап операции, выясняется, что никакого переворота на Украине нет, политическая концепция провалена полностью, просто ноль. Кстати, никто за это не ответил, вот вообще никто. Но даже никто не признал? Да, нет, ну все нормально, все, все по, отлично, плану. по плану. Примерно. Как говорил знакомый Максима Калашникова, который здесь выступает периодически, мы даже с опережением графика наступаем. Есть такой замечательный полководец из генерального штаба у нас. Вот, Но это он мне писал в личном сообщении, как говорится. Я называю меня дилетантом, диваном. Вот. Хотя никогда в жизни сам не воевал, в отличие от меня. Ну так вот, это так, это я пользуюсь возможностью передать ему перчатку, пусть, как говорится, не, не думает, что я забуду эти его слова когда-нибудь. Вот, Второй этап операции. Вот мы остановились. Вот, да, я, если вы помните, я оценил положительно отвод войск из-под Киева, да? справа бережья. Потому что действительно в той ситуации, в лесисто-болотистой местности, упершись лбом сплошную застройку киевских предместий, теми имеющимися силами толком нельзя было ни наступать, ни обороняться, остановившись. А, ну хорошо, отвели войска. А дальше? А дальше начинается, вот помните, было такое время Первой мировой, и бег к морю, кто кого да? быстрее убежит. А вот у нас получился какой-то непонятный вот бег, бег границы, да. То есть на всех направлениях, кроме Южного, российские войска вдруг собрались и поехали назад. Просто взялись, собрались и поехали назад. Это вот стало главной целью передвижения войск. Суммы разблокировали, да, они не были блокированы плотно, да. То есть Чернигов разблокировали, но их можно было заблокировать. Более того, в эти дни их, наверное, можно было и взять. Да, можно, конечно. Вместо этого российские войска все оставили и уехали на границе. Ну это жест доброй воли да вообще. Ну, это, если это жест доброй воли, то за это должны нести ответственность высшие политические лица. Но и они не понесли. Если это военное решение, то за это, простите, надо погоны рвать, как минимум. Как минимум, подчеркиваю. Думаю, Потому что... что это больше смахивает с точки зрения военной. Ну, даже не до глупости, а на предательство, на самом деле. Это да. о чем то говорит? – Я могу высказать версию, значит, что реально происходит. Ну, хоть, не хотелось бы, конечно, не верить. Ну, из каких-то соображений, не знаю из каких, приняли решение, что вот нам выгодна вот затяжная война, да? с чем я не согласен. – Нет, ну так уже, же, так подождите, это было второе, уже, уже не срабатывает, просто да, уже Да, я согласен, да. Ну, было какое-то такое вот… И вы, если так посмотрите внимательно на все эти боевые действия, вы увидите, как только где-то у нас намечается какой-то успех, вдруг что-то происходит, то ли наш там что-то там отведут, то ли еще что-то сделают. То есть, как на аптекарских весах, они как бы не дают ни, Ну, вроде и украинские действия как бы блокируют, и наши в принципе тоже не дают развить как бы, да? Значит, недо, недостаточные силы, ну, это уже как бы все уже как бы признают. Как получается, что... Во-первых, там две недели нам рассказывали, вот сейчас начнется второй конкретный этап операции, Начался, да. прям конкретный-конкретный, там конкретно начнется, да, вот. И вот сейчас вот мы Украину разгромим, и начинается, начинается такое замечательное, причем четко указывается, мы разгромим Донецкую группировку противника, прям разгромим. Вот уже ну там скоро месяц как идет вот второй этап, но ну, не месяц пока, ну там ну, уже три недели, да, скоро. Как бы. да. И и что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что двадцать наших батальонных тактических группы, наступающие из района южнее Изюма, не могут, собственно говоря, прорвать фронт противника вообще не могут. То есть фронт противника ни одного дня не был прорван. Да, в итоге тяжелых боев взяли южную часть Изюма после долгих. Да, там продвинулись, но ну это еще, кстати, до, как бы в подготовительном этапе. А дальше вот начинается распространение с этого Южно-Изюмского плацдарма, и все. И даже не смогли перерезать дорогу Славянск-Баренкова. Даже. Несмотря на все тяжелейшие бои, на то, что там сосредоточены достаточно большие силы, несмотря на четко декларируемое превосходство в воздухе, которого на самом деле у нас нет, и превосходство артиллерии, которое у нас есть. Пока. По крайней мере в количестве, а в качестве это отдельный вопрос. Одновременно начинаются в полностью, полностью согласно концепции маршала Жукова сковывающие атаки по фронту, по всему фронту в районе Донецка. В Маринке, под Авдеевкой и в самой Авдеевке, под Лисичанском, северодонецком, Рубежным, под Ямполем и Лиманом, то есть по всему фронту. Ну вот, после трех недельных боев вымучили попасную, по вымучили. Маринку не вымучили от слова совсем, есть данные, что она ее обратно Украина отобрала просто во время пересменки. Кто-то вот, кого-то отвели, кого-то забыли ввести, противник это увидел, занял все назад. Но опять же, это я не утверждаю, вот как бы неизвестная информация, то есть ничего непонятно. Официально заявляют, что этого нет. Авдеевку точно, даже войти в нее не смогли. Между прочим, там мой погиб, отец моей супруги, в боях за эту Авдеевку, на, на поступах к ней. С очень тяжелыми боями, с трудом взяли рубежные. В Север Донецк так и не зашли. Попытка переправиться в районе Кременной через реку закончилась не очень хорошо, мягко говоря. Потери понесены большие, противник тоже несет большие потери, но, извините, наступающий вообще-то несет потери, пока операция не перешла в стадию развития успеха, когда успех уже достигнут, всегда наступающий несет потери больше, чем обороняющийся, всегда просто. Не говоря уже о том, что Украина обладает тактическим превосходством в воздухе в виде огромного количества разведательных беспилотников, что у нее прекрасно работает артиллерия, просто прекрасно работает. Она прекрасно обучена, в отличие от нашей. Причем не только от Донецкой, но и от российской, как выяснилось, неожиданно. То есть противник прекрасно понимает, где на него будут наступать. Сосредочивают там резервы, наши генералы с великим, как говорится, вот, старанием, то есть в пас, ведут наступление там, где противник этого ждет. Это, простите, что? Так это вот как раз приводит Нет, к затягиванию это войны? это к затягиванию войны приводит, но э, проблема-то заключается в том, что одновременно противник еще и наносит нам к вам имиджевые поражения, крейсер Москва, да? извините, который сейчас как-то забыли про него резко, да? флагман Черноморского да, плода. Кстати, там мы так и не сказали Ну, да, конечно, конечно, Бучок уже вы объяснили, Бучок бросили просто, загорел крейсер. Это намного более достойно, чем две ракеты, одну в нос, другую в корму, там, в от орлини. это лучше, да, лучше от Бычка сгореть. Почетнее, по крайней мере, с точки зрения пропагандиста. Сейчас вот мы, наши части отступают под Харьков. На самом деле фактически противник заходит... Сначала над этим смеялись. Вот противник оттягивает наши силы, пытаясь воздействовать на открытый фланг. Ну да, пытается. И успешно пытается. Ну, ну, так он будет развивать успех, естественно. Фактически они местами вышли к государственной границе на Харьковскую область. Фактически сейчас сложилась такая ситуация, когда наши подразделения, которые там воюют, там в основном там Росгвардия и мобилизованные ЛДНР, у которых ни тяжелого оружия, кстати, вопрос, почему? Хороший вопрос. Ненормальных офицеров. Вот как мне рассказывает один мой боевой товарищ, у него ему там, да, то есть сформировали ему батальон, вот у него четыре ротных, все лейтенанты запаса, донецкие же. Так один, я, их говорят, одного обучал рожок снаряжать. Как он круто их будет командовать, скажите мне. В, в, в Луганской республике точно такая ситуация. Людей ни одного дня не обучив, дают им автомат 545, который многие из них видят вообще в первой жизни, только в кино видели. И отправляют ни дня, ни тактики, ни, стрель, ни одной стрельбы с ними не проводят. Их отправляют на передовую. В результате у нас в Харьковской области оставили, но войска просто отступают. Причем местами отступили беспорядочно, к сожалению. Сейчас действительно придется оттягивать силу этой зумы, варианта нет, иначе они просто начнут обходить нашу группировку с глубокого тыла. Все. О каком наступлении дальнейшем может идти речь, если в любом случае придется снимать некоторое количество БТГ, просто для того, чтобы закрыть открывающийся фланг? Я прямо обвиняю Сергея Кужельгидовича в шойгу, как минимум, в преступной халатности предательстве у меня нет, возможности его обвинить, но я бы ее заподозрил. То есть, я присоединяюсь к посылу, что надо ну, осознать всю тяжесть ситуации, она очень непростая. Мы можем, конечно. Но ну, если Российскую Федерацию обстреливают артиллерией, да. если наши части отступают под ударами противника, если флагман Черноморского флота потоплен, то надо хотя бы это признать. Значит, они говорят, что все по плану. Ну, планов-то, я думаю, никто не видел, значит, но ситуация реально сложная, я присоединяюсь к тем мерам, которые были предложены, что, ну, ребята, ну, хотя бы там кого-нибудь ответственно за провалы, которые есть, там я не говорю, что все провалы, там, ну, армия воюет, там, экономика живая, значит, государство как то функционирует, все вроде так нормально, а ситуация рабочая. Да, но, ситуация рабочая, но она ухудшается. Да, ну, если как бы... не. Не работать на победу, то может для всех плохо закончиться. Даже включая тех, кто еще надеется это все пережить и, и как-то договориться, и что-то там знаете, куда-то разбежаться, не факт, что у всех это получится. Я думаю, что у большинства не получится. Поэтому надо признавать факты, реальность. И, ну, могу только поддержать, Игорь Иванович. Да, и, и, да, но я думаю не в том, что вы обвиняете кого-то, правильно, Не-не-не, я по персоналям не буду там высказывать. Не знаю, во-первых, у меня информации такой нет, во-вторых, ну как-то так... У меня есть много всякой информации, но я, к сожалению, не могу и поделиться. Вот По одной простой причине это будет уже, пусть даже официально мне никто не сообщал, но это может быть объявлено, скажем так, предъявлено в качестве разглашение, разглашение там, военной ну, тайны ну да зачем мне ну и да и зачем давать лишний как говорится Итак, ну и последнее что я хочу сказать последнее время достаточно влиятельные медийные персоны на российском телевидении в частности господин шапира известный как соловьев вот обвинили меня в предательстве и в четырнадцатом году и сейчас я не собираюсь пикироваться ни с котенком, ни с шапирой, ни с кем-либо еще. Я могу сказать только одно. Если у российских правоохранительных органов или спецслужб есть ко мне вопросы, они прекрасно знают, где я нахожусь, как я передвигаюсь и где меня, условно говоря, повязать. Я абсолютно не боюсь на ну, голубом глазу абсолютно не боюсь данного исхода событий. Не потому, что я такой смелый, храбрый герой и так далее. Просто я выполняю свой долг, как я его вижу. Если вы считаете, что я наношу вред Российской Федерации и России, и русскому народу, пытайтесь мне это объяснить. Я пока ничего не услышал. А вот от этих резиновых изделий номер два. Ну, я претензии расцениваю скорее как награду. Ссылка на данное интервью будет в описании к этому видео, ну, на полную его версию, там 2 часа примерно оно идет, на, пол, на интервью или же на брифинг, правильно сказать, да. Но суть в том, что максимально коротко и тезисно хочу обозначить основные, на мой взгляд, моменты, которые заключаются в том, что Стрелков, и не только он, он является как бы только рупором тех людей, которые, опять же, являются военными экспертами российскими и в шоке находятся от той ситуации. Ситуации, которая происходит. Так вот, он считает, что действительно имеет место быть, как вы уже поняли, измена в политической верхушке России, но тем не менее они все равно недоумевают, почему до сих пор эта измена не была выявлена и почему виновные не были наказаны. Ведь, когда так называемая специальная военная операция в Украине со стороны России началась то можно было бы объяснить такую вот измену окружения Путина. Можно было бы объяснить, если бы эта измена была выявлена через первые, после первых двух недель этой операции, так называемой. Но уже прошло более двух месяцев. Уже очевидно, что по многим фронтам Россия либо отступает, либо просто стоит, не может наступать дальше. А если где-то наступает, то несет огромнейшие потери, даже по официальным данным. Российским. А вот украинские данные сейчас на ваших экранах о потерях Российской Федерации за все время в живой силе и в технике. То есть катастрофические потери, даже во Вторую мировую войну чего-то подобного не было за такой период времени. Ну и соответственно, даже если учесть и предположить, что Путин круглый идиот, Путин президент Российской Федерации, Сразу хочу сказать, я не считаю, что он круглый идиот, но даже если это представить, то даже самому последнему идиоту после двух, там, практически с половиной месяцев э, этой военной кампании дошло бы, ну что как минимум что-то идет не так, что 100% меня кто-то обманывает из моего окружения и что-то не то мне докладывают, что нужно что-то менять, находить виновных и менять что-то кардинально. Но в лучшую сторону ничего не меняется, меняется все только в худшую сторону, если говорить о действиях России. В худшую для них, конечно же. Делается ровно все то, что необходимо делать для того, чтобы уничтожить Россию. И здесь мы видим уникальный исторический момент. Происходит долгожданное для западных глобалистов, вообще для глобалистов, потому что неправильно разделяют на западных, на восточных. Есть определенная группа людей, убежден, которая всем управляет за кулисами. Так вот. Происходит сейчас то, к чему они вели, собственно говоря, Россию многие годы, со времен еще распада Советского Союза, примерно в то время и был завербован в первую очередь. Горбачев еще перед распадом, конечно же, потом и Ельцин, потом и Путин определенными структурами. И это единственное объяснение тому, что сейчас происходит, потому что без вербовки непосредственно высшего руководителя, верховного главнокомандующего страны, без его непосредственной вербовки и в участии в предательстве России, скажем так, и в развале страны, без этого всего невозможно было бы то, что происходит сейчас. А происходит целенаправленная демилитаризация российской армии и уничтожение живой силы российской армии, происходит убийство России на политической арене, на экономической арене, на культурной арене и на спортивной тоже, на всех фронтах. Россия целенаправленно, планомерно уничтожается. И еще раз повторюсь, я абсолютно убежден, что это было бы невозможно, не то что без ведома Путина, а без его прямых приказов, которые этому способствуют. И вот мы находим здесь и подходим плавно к ответу, а почему и для чего в 2021 году принимались те самые законы об массовой эвакуации и утилизации. Э -э дело в том, что, друзья, мы гадали, кто смотрит меня давно, тот наверняка помнит. Возможно, это из-за барана-фикуса принято, да, и скорее всего, потому что хотят какую-то большую жесть внедрить, чтобы люди вообще с штабелями умирали. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. И вот такие предположения звучали и с моей стороны тогда, вот, потому что Россия стала экспериментальной площадкой глобальных элит, и она действительно и стала, как я уже сказал, после подписания меморандума СВЭФ, стала официально, хотя уже давно была такой по факту. Вот. но официально стало в 2021 году, и предположений было множество. Ну вот сейчас все карты стали открытыми, все идет к тому, что большая война придет в Россию. Так или иначе, это уже практически неизбежно. Ведь, вот заметьте, что говорит тот же самый Арестович, советник президента Украины, и не спешите выключать. Сейчас вам покажу небольшой отрывок, а потом объясню, почему действительно, на мой взгляд, он здесь абсолютно прав. Внимание на экраны. Нет еще никакого Клиндиза? Угу. А они да. уже готовятся к Клиндизу, да? Не, не, не, не. А четвертый крупный город снята снят осада четвертого крупного города в Украине. Ну хорошо, так. Ну это С... тоже подготовка, конечно, С... понимает, а смысл? Марк, Марк, мар, не, не, не. Силами Вооруженных сил Украины и других сил обороны снята осада с четвертого крупного города. Киев, Чернига, Сум, Харьков. Со всего севера, фактически. Ну, там еще в, Харькове, в Харьковской области предстоит повозиться, не так уж там все снято, но перспектива понятна. А вот, это вооруженные силы Украины. Собственными силами. Расколошматили российскую армию, которая вторая в мире. И откинулись с четырех оперативных направлений, считаете. я как их считают, но я считаю, что крупный город это отдельное оперативное направление. А что же будет, когда... Ну, во-первых, это немножко говорит нам о российской армии и очень много об украинской. Но вопрос заключается в том, а что же будет, когда приедет Лендлис в товарных количествах? Потому что эти города освободила Тыро, легкие пехотные подразделения с небольшими вкраплениями механизированных и так далее, и так далее. Размолотили танковые дивизии российские, линии, десантные подразделения, морскую пехоту, отбросили. Что же будет, когда приедут и сформируются нормальные тяжелые бригады на Лендлисе? Ну, то есть, я к чему говорю. Что нужно понять в Кремле тем, кто нас смотрит, и нашим уважаемым зрителям, которые нас смотрят по, по все стороны границы в разных странах. По-настоящему, по-настоящему, маховик войны, точнее, маховик последствий войны для Российской Федерации еще не раскрутился. Он впереди. Ключевые точки — это начало действия санкций. Серьезное начало. И второе — это перевооружение Украины ленингизма, когда мы переходим в наступление. То есть... На данном этапе преимущественно украинская армия пока что вооружена оборонительным вооружением. То есть да, поступили там какие-то гаубисы американские и так далее, но все это в крайне относительно небольших количествах и относительно недавно поступили они. И уже украинской армии удалось на многих ключевых направлениях начать контратаки российской армии. А это еще ленд-лиз не запустился на полную мощность. Кстати, его сейчас приостановили. Снова там один из сенаторов заблокировал его э, в Америке. Потому что там якобы какого-то надзирателя хотят подставить за этой помощью. Э, сначала, чтобы контролировать, куда идут денежные средства. Потому что должны были подписать сейчас... Э, как бы правильно сказать, дать допро Сенат американский на выделение 33 миллиардов долларов на военную помощь Украине, именно на этот, этот ленд-лиз. Хотя Байден уже подписал все, казалось бы. Но вот еще нужно подписать добро на выделение помощи. Так вот это сейчас затягивается, я убежден, потому что им опять же выгодно, чтобы эта война была как можно более затяжной. Они видят, что украинская армия начинает побеждать, что преимущество на ее стороне начинает оказываться и вот притормаживают поставки серьезного оружия чтобы как можно дольше затянулся опять же конфликт вот но все равно эти поставки начнутся неизбежно рано или поздно и вот когда в полную Мощность, благодаря новейшим западным вооружениям придет украинская армия, а уже решено, опять же, еще раз повторюсь, что их будут поставлять, вот тогда-то начнется уже серьезное наступление. И уже абсолютно открыто официально заявляется, что в том числе будут забирать и Донбасс, и Крым, который уже давно считается российским. То есть... Э в высшем политическом руководстве даже Украины об этом говорится абсолютно открыто. И многие военные эксперты украинские говорят, э, самое популярное об этом. Вчера господин Кулеба, министр иностранных дел Украины, уже заявил, что теперь нашей целью не является вывести э, ситуацию на границе 24 февраля 2022 года. Да? Наша цель – освободить полностью Украину уже в ближайшее время. Насколько э, реально сейчас это сделать, э, по вашему мнению? Ну, я полностью поддерживаю Кулебу. И вообще-то мое мнение было изначально, что... Если у нас пойдет контрнаступательная операция, то останавливаться на линии 24 февраля ни в коем случае нельзя. Во всяком случае, на Донбассе надо идти до государственной границы. Вот. Что касается сроков в самой войны, ну, то, к сожалению, я так думаю, что это будет не один месяц. Это будет не несколько месяцев, может быть, даже и 5, и 6, особенно активная фаза. И самая большая проблема у нас будет это Крым где я считаю, что генеральный штаб – это единственный орган, который может принять решение насчет того, каким способом освобождать Крым – вводить войска в Крым или не вводить. Ни в коем случае это нельзя доверять политикам. Вот. А, дальше, а вообще, в принципе, окончание войны должно ознаменоваться выходом на границы 1991 года. То есть это ни для кого не секрет. А что значит забрать Крым? Крым забрать сейчас официально это значит забрать часть Российской Федерации. Что значит забрать часть Российской Федерации? Это значит посягательство на суверенитет этой страны, ну страны, которая, конечно же, посигнула на суверенитет Украины. Но э, дело в том, что если такое посягательство оставить без ответа, то государство перестанет существовать как таковое. И что вообще помешает тогда той же Украинской армии? забрать еще потом что-то, если заберут уже Крым, который Россия считает своим, ну также можно забрать и Белгород, к примеру, также можно забрать и Ростов-на-Дону, почему нет. Ну, понимаете о чем речь, да? То есть в любом случае Россия должна будет дать какой-то ответ, а какой ответ? Если будет ответ ядерный, Ядерный удар или другое любое оружие массового поражения будет применено со стороны России по Украине, Запад четко сказал, что будет ответ равноценный. Да? Ответ уже со стороны НАТО по Российской Федерации. И не раз это четко дали понять. Если никак не ответят, просто отдадут Крым. Но это все, это развал России. Потом 100% Германия будет претендовать на Кёнигсберг. То есть он же Калининград, который по сути уже является отрезанным практически от основной части России. Так как там самолетом летать нельзя, скоро и поездам запретят ехать. И морем особо уже скоро нельзя будет тоже пройти да, с России в Калининград. Потом Япония на Курильские острова начнет э, претендовать. Э, Молдова на Приднестровье. Грузия на свои территории в 2008 году от, отобраны. То есть э, это пойдет цепная реакция. Понимаете, к чему все идет? Вот к этому все сейчас идет. То есть начнется поглощение. Уже началось поглощение России, потому что заметьте, Швеция и Финляндия вскоре вступают в НАТО. Вот 17 мая, по-моему, Швеция подает заявку, и Финляндия в этих же числах примерно. Их сказали, что уже примут, хотя Турция пытается там помешать, но уже было опять же заявлено, что ничего не получится. То есть граница, протяженность границы России с НАТО увеличится в разы, когда Финляндия вступит тоже в НАТО. Ну и потом начнется раздел и развал. Конечно, безболезненно и без крови, и без массовых жертв это не пройдет по-любому, как бы там ни было. Вот тогда и пригодятся законы о массовой эвакуации. Как многие из вас уже могли слышать, в новом законе, который недавно приняли в Российской Федерации, есть много интересных и животрепещущих моментов. Да и в целом закон вызывает множество вопросов. В целом, представьте себе ситуацию, что вам тем или иным способом сообщают, что администрация района, МЧС или какие-то там непонятные компании объявили ЧС и требуется срочная эвакуация. Вы должны радостно схватить документы, запас еды на три дня, несколько комплектов одежды, а также несколько комплектов медикаментов и уходить побыстрее из своего жилища. Причем сами эвакуироваться, к примеру, на дачу вы не сможете. Далее каким-то образом вас построят в колонны, погрузят в поезда, самолеты, космические шатлы, самосвалы и отправят куда-то, где безопасно, тепло и есть вкусняшки. Причем, если с транспортом вызывает вопрос только перевозка в кузове грузовика, то с пешими прогулками на 30-40 км в день возникает довольно конкретное офигевание. Они как себе это представляют? Вот я, молодой, здоровый, почти без пуза и не совсем убитым сидящим офисным образом жизни, позвоночником, вполне смогу преодолеть это расстояние за день. Но в режиме паники, кто сможет сортировать людей, чтобы нормально дошли все? Вопрос большой и непонятный. Также не до конца понятно по детям. Я так понимаю, их будут транспортировать и доставлять отдельно, причем до конца непонятно, как они будут проводить воссоединение семьи и будут ли вообще. Пугает перспектива, если это будет выглядеть так. Лично я не знаю, много или мало 10 койко-мест в больнице, в таких пунктах на тысячу человек. Многих это поразило. Но лично меня больше поразили нормативы в 2 квадратных метра для размещения одного человека, как на кладбище. Ведь нужно будет сохранить часть людей да, в живых, чтобы потом было кому восстанавливать Россию после всех этих разрушений, которые будут уже на ее территории. А восстановление будет за счет западных средств, данных преимущественно в кредит. По плану так называемого маршала. О плане маршала еще в будущих видео поговорим. Очень интересная тема тоже. И вот так Россия будет стягиваться в западный мир. Постепенно. Внешнюю угрозу при этом нужно будет оставить в виде Китая. А угрозы в виде России уже по сути как бы не будет. Да? Будет уже другая внешняя угроза Китай, А Россия станет частью так называемого западного мира. Вот к чему они это все ведут. И соответственно... Посмотрите сейчас, какие проблемы возникли серьезные на Украине в плане, в первую очередь, эвакуации людей и захоронения трупов, то есть неоднократно поступали сообщения и поступают дальше, кстати, хочу еще раз отметить также, что у меня на Украине есть знакомые и среди военных, то есть я сперва источника получаю информацию, то есть это еще раз подтверждает, что я тут ничего не беру с потолка и не выдумываю. Так вот, друзья. Люди зачастую отказываются конечно же покидать свои дома, э -э вот в том же Краматорске была ситуация, но это официально говорилось в новостях, э -э им говорили еще до начала активных боевых действий эвакуироваться, многие хотели остаться, остались, в итоге погибли, потом была проблема с их эвакуацией у тех, кто остался в живых, но уже потом хотел выехать, когда начались активные боевые действия, то есть серьезная проблема с эвакуацией, потому что в Украине по закону принудительно нельзя эвакуировать людей. И проблема с массовыми захоронениями трупов. Тем более сейчас тепло стало. И обстановка очень тяжелая начинает становиться. Санитарная, особенно в таком городе, как тот же Мариуполь. Там вообще труба, очень много людей, останков людей осталось под завалами. Потому что город Российской Федерации практически стерла с леса земли. И эти трупы там гниют тупо. И очень серьезно начинает становиться в негативном плане санитарная обстановка. Ну вот, в России это все заранее предусмотрели, потому что планировалось, конечно же, все уже давно. Давно было известно высшему руководству политическому, опять же, что будет вот такая ситуация в 2022 году развиваться, что в России пригодятся такие вот законы, которые сейчас, как нельзя кстати, были бы и в самой Украине. То есть законы о принудительной эвакуации в чрезвычайных ситуациях, в том числе и военных и о массовых закоронениях законы, о массовой утилизации населения. И вот в 2021 году опять же снимал соответствующее видео, и сейчас отрывок вам из него еще раз покажу, чтобы напомнить, о чем идет речь с этими законами. Внимание на экраны. Ну и, друзья, последний э, шокирующий закон, который был принят в Российской Федерации в 2021 году, и очень вероятно, что вскоре будет принят и во всем мире, так как, э, скорее всего, вскоре этот ГОСТ понадобится э, по понятным большинству людей причинам, в общем ГОСТ этот гласит о том, национальный стандарт Российской Федерации, гражданская оборона, захоронение срочные трупов в военное и мирное время. Общее требование, вот сейчас на ваших экранах официальные документы по этому поводу, ссылки на них также будут э, в комментарии, первом закрепленном к этому видео и в описании к этому видео. Проходите после просмотра и ознакомьтесь. Но а, сейчас хочу отметить основные тезисы, потому что здесь написано очень много, кем разработан этот закон, когда, для чего, какие правила и так далее. В общем, все сейчас это читать не буду вам для того, чтобы просто-напросто не тратить ваше время зря. Что меня поразило больше всего, в первую очередь, в этом ГОСТе, так это то, что настолько все здесь расписано подробно и скрупулезно, что касается захоронения трупов людей и животных в военное и мирное время, которые погибнут по тем или иным причинам, там, как указано, либо из-за военных каких-то действий, либо из-за каких-то катаклизмов и так далее и так проще вот здесь написано даже расчет возможных безвозвратных потерь населения от современных обычных средств поражения вот таблицы данные на ваших экранах все то есть настолько подробно суть в том что колоссальная работа была проведена чтобы составить этот гост чтобы вы понимали но и, естественно, наводит на определенные мысли, почему эта работа была проведена именно сейчас, в такое неспокойное время. Ну, это что, просто совпадение? Почему эта работа была проведена именно после законов об эвакуации срочной населения, после подписания так называемого меморандума СВЭФ, который, по сути, делает Россию экспериментальной площадкой глобальных элит уже официально. И вот после этого всего был составлен такой ГОСТ, об срочной утилизации э, людей и животных, то есть трупов людей и животных и захоронения, соответственно, этих трупов. Э, причем, еще раз повторюсь, настолько подробно, вот соответствующие таблицы сейчас вы видите, какой глубины должна быть выкопана яма, какие, какой техникой лучше ее выкапывать, сколько времени понадобится нам ту или иную яму, какие размеры должны быть. С размерами особо интересно, потому что здесь как указывается, максимум 40 гектаров на одно захоронение. Ну и если подсчитать, что на один метр квадратный будет уложено два, соответственно, тела человеческих, но то выходит где-то около 800 тысяч человек влезет в эти 40 гектаров. Да? То есть такие даже размеры предусматриваются, гигантские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 расположены на каком расстоянии от ближайших населенных пунктов, на каком расстоянии от водохранилищ, ну и так далее и тому подобное, то есть настолько подробно, что я был реально шокирован, вот все таблицы, все расписано как правильно обустроить данный могильник и так далее и тому подобное, вплоть до ну общем мельчайших подробностей, чуть ли не э, не знаю там какое должно быть направление ветра во время того, как будете выкапывать и закапывать ну то есть до такого доходит, в общем, друзья. Ознакомьтесь, проходите. И единственный вопрос, который мог остаться сейчас у многих из вас, он, я думаю, может заключаться в том, что... А при чем здесь то, что Россия стала экспериментальной площадкой глобальных элит? В чем это заключается? А я вам сейчас объясню. Смотрите. Законы различные, которые ограничивают... Невероятным образом права и свободы граждан. Ну тупо то, что нельзя называть войну войной. То, что нельзя не то, что выйти на протест, а просто постоять на улице с белым листком бумаги. Часто за это арестовывают в России. Тотальнейшая цензура на всех направлениях. Просто что-то не так скажешь и не напишешь где-то даже без злого умысла. За это могут посадить в тюрьму и садят людей. Массово. То есть Россия превратилась в мощнейшее тоталитарное государство. Россия это огромнейшая многонациональная страна. И там такой эксперимент как нельзя лучше может показать то, как впоследствии на нечто подобное может отреагировать весь мир. А впоследствии такой вот тотальный концлагерь планируется вести и во всем остальном мире. То есть с законами просто нечеловеческими, тотально ограничивающими права и свободы граждан, но при этом, что самое удивительное, если создать в достаточной степени серьезную внешнюю угрозу, то даже при всех этих тотальных ограничениях прав и свобод, при тотальной инфляции, при тотальном росте цен на различные товары и услуги, которые имеют место быть из-за небывалых санкций против России, люди при всем при этом продолжают поддерживать правительство и более того, по независимым вопросам, Рейтинг Путина продолжает расти. Ситуация. сейчас одна. Про войну, что ли? Положительно. Ну и что, что война? Поддерживаете это, да? Поддерживаю. Все правильно. Я за Путина. Как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась? Тремя руками за. Ну, я только что Владимир Владимирович. Ну, очень серьезно. У меня в Харькове все стражи, и мне очень тяжело в этом тоже смотреть на это. Но я считаю, что наш президент прав. Вот это лишь основные аспекты, одни из основных аспектов, в которых заключается вот этот самый эксперимент глобальный, который пока что проводится на территории России. То есть глобалисты проверяют, насколько можно промыть мозги, Благодаря средствам массовой информации людям в 21 веке промыть настолько, что они будут верить, что соседнее государство захвачено фашистами. Они будут свято в это верить, они будут рукоплескать массовым убийствам и поддерживать их. Они будут поддерживать свое правительство, которое очевидно абсолютно ведет государство в тотальную бездну. И они будут еще и радоваться законам, которые ограничивают нечеловеческим образом их же права и свободы. Путин вел войска в Украину, и Но. сейчас они бомбят русскоязычные города, Харьков, Я Киев. Я за Путина. Я хочу вам показать... несколько. Я фото. за Путина. Я поняла. Даже вы... не буду смотреть фотографии. Ну вот, вот это Ничего вот этому русскоязычные не... города, Харьков, Киев. Нет, ну расскажите о своей позиции. Я за Путина. Лучшей страны, чем Россия, для проведения такого эксперимента найти было нельзя, потому что, еще раз повторюсь, Россия это огромнейшая страна, Самая большая страна в мире по площади, плюс одна из самых многонациональных стран. То есть там э, большое разнообразие находится на территории России различных национальностей. И это как нельзя лучше подходит для проведения вот такого глобального эксперимента, чтобы понять, можно ли вот эту схему дальше переносить в будущем уже и на весь остальной мир. Вот эксперимент подходит потихоньку к концу, уже понятно, что можно, работает это эффективно. Ну вот следующий этап будет развал России, разрыв ее на части и присоединение этих частей уже к так называемому западному миру. Как я считаю, это будет выражаться в виде присоединения к Евросоюзу, вступлению в НАТО уже тех разорванных частей которые останутся после России и так далее, и так проще. Можно ли избежать такого сценария? Наверное, да, наверное, варианты есть. Самое лучшее это устранение Путина, его окружением, теми людьми, которые, возможно, являются еще настоящими патриотами России, если такие люди остались, конечно, в его окружении, в чем я, опять же, очень сомневаюсь, но, тем не менее, теоретически такое возможно. Варианты всегда есть. Вопрос, будут ли эти варианты использоваться. Ну и друзья, напоследок хочу сказать, ведь наверняка у тех из вас, кто сейчас находится в России, возникли мысли о том, а что же делать, куда бежать, как спасаться и так далее, так проще. Так вот, хочу напомнить, что я нахожусь в Республике Польша, уже 5 лет я здесь живу и работаю, у меня здесь свое агентство по трудоустройству, и мы можем предоставить вам достойную работу, как для разнорабочих, так и для специалистов. У нас в основном вакансии на различных производствах в Польше, Достойные зарплаты предлагаем, отличные условия проживания. Наши услуги абсолютно бесплатны. Помогаем все от а до я, то есть от оформления необходимых для вас документов, которые необходимы для уезда в Польшу, вплоть до трудоустройства уже здесь. С России, конечно, сейчас проблематично выехать. Нужно ехать в большинстве случаев окольными путями, к примеру, через Турцию. Но, тем не менее, при желании все возможно. По поводу работы в Польше обращайтесь к нашим специалистам. Их номера в описании к этому видео, опять же, там же будет ссылка на наш сайт с актуальными вакансиями, с подробными списками этих вакансий, которые мы сейчас предоставляем. Ну и трудоустраиваем белорусов, украинцев, конечно же, также русских, только при условии, что русские эти будут адекватные люди, а не зиганутые, так сказать, на всю голову. В общем, обращайтесь, друзья. Еще раз напомню, подписывайтесь на этот канал, жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем. Делитесь ссылками на это видео с друзьями, поддерживайте лайками, берегите себя. И надеюсь, до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока!